Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша тема достаточно актуальная, потому что проблема старения, она как была, как актуальна много-много тысяч лет назад, так она актуальна и сегодня. Все ищут молодильные таблетки, все ищут, как бы нам этот процесс сдержать и развернуть вспять, ну и так далее. То есть тема антиэйджинга, она настолько актуальна, и скажем, каждым днем она становится все более востребована, и, а ума ей дать не могут никак. Вот. И когда мы начинаем лезть вглубь истории медицины и истории медицинской мысли, мы начинаем какие-то вехи из этого вытаскивать, ну и потом я сделаю некий отсыл к Китаю, потому что в китайском трактате «Желтого императора» многие вещи там можно вытащить, если понимать, как мыслят и думают китайцы, и как они подают информацию для собственного внутреннего пользования. Ну, во-первых, надо сказать так, что все, что касается старения, оно так или иначе привязано к дегенеративно-дистрофическим изменениям в соединенной ткани. И все, что мы говорим о остеохондрозе, это дегенеративно-дистрофическое изменение в соединенной ткани. Когда мы говорим о атеросклерозе, мы говорим о дегенеративно-дистрофических изменениях в стенках сосудах. Когда мы говорим о каких-то заболеваниях печени, почек, селезенки, именно вот в таком ключе, мы опять говорим о содеотканной основе этого органа, о строме, о его каркасе и так далее. Ну, наверное, надо с другого начать. Представьте себе, что вот отведено человеку прожить 120 лет. Ну, мы об этом читаем, пишем, что все говорят, вот кто-то хотя хочет цифру забить 120, кто-то хочет больше. Ну, давайте мы... И тебе надо начинать считать несколько с обратного конца. Вот ему положено прожить 120 лет. Стоит вопрос, а кто до этой цифры сколько не дожил? Это принципиально другой подход. Этот не дожил 40 лет и умер 80. И это плюс-минус 80 плюс-минус. Это среднестатистическая цифра продолжительности жизни. То есть, мы можем с вами сказать, что до 120 лет в европейском варианте люди не доживают 40 лет. В других странах люди не доживают 50-60 лет, продолжительность жизни 60 лет. Ну, вот, значит, 60 лет не дожил. И когда мы так начинаем понимать, мы тогда, для нас становится понятна, что такое ранние формы остеохондроза, ранние формы атеросклероза, ранние формы каких-то заболеваний других, которые проявляются с признаками старения. У нас есть два варианта. У нас есть заболевания, которые проявляются на фоне старения, фон старения, а это заболевания, которые, ну как бы соответственно, наматываются и расширяются, заглубляются на фоне этого старения. Есть другой подход, когда заболевания первично, а старение вторично. То есть заболевания ведут к тому, что человек неравномерно и преждевременно стареет. Вот как бы вокруг этой темы. Вся проблема наша на сегодняшний день в том, что у нас врачи и все, кто занимается медико-биологическими науками и имеет доступ к телу, доступ к организму, они очень плохо знают ну, матчасть. Есть такое понятие вообще, как понятие, конфигурация и конформация я вынужден с этого начать потому что если я не введу эти понятия вообще о чем речь будет непонятно Итак, конфигурация это то как все внутри упаковано в организме соединяет тканная упаковка а внутри нее из этой теперь связной тканной упаковки внутри вставлены нервные клетки, мышечные, эпителиальные клетки. Тканей всего четыре у нас. соединительная ткань, мышечная ткань, нервная ткань и эпителиальная ткань. Нет больше тканей. Все остальное вариации на тему. Вот, кровь – это соединенная ткань, мышцы, мышечные фасции – это соединенная ткань, кость – это большая частью соединенная ткань и так далее. Вот, теперь вот представьте себе, что каждый живой организм – это некая конфигурационная упаковка к внутреннего пространства, из которого будет сделан данный вид животного от самого маленького, какого-то вообще там, от калибры, ну, хоть до этого дойдем. А эти побольше, а эти еще побольше, а это слоны, а это там гиппопотамы, понимаете? ну принцип один. И у нас даже есть такое выражение, ну, общеизвестное, «много многообразие форм жизни. Так вот, многообразие форм жизни – это и есть многообразие конфигурационных упаковок, как у нас система сначала вернее каркас соединительной ткани, из него уже потом делаются органы, ткани и так далее. Системы жизнеобеспечения, так вот как каждый в каждого вот эта системы жизнеобеспечения упакованы. Это будет Понятие конфигурация. Ну, простой пример. Вот представьте себе комара. В комара встроены, упакованы системы жизнеобеспечения. У него моторесурс там вообще огроменный. Если мы в пересчете, он там живет там, 2-3-5 дней, может быть. А моторесурс, который он по жизни использует, это огроменно, Если бы переложить одно время, перекрутить в размеры человека, человек, может быть, жил и 700 лет. вот, Так вот, эта упаковка, она принципиальна. Представьте себе, знаете, что такое оригами? Оригами – это вот как мы взяли и хитрым образом сложили бумажку, его с такого листа упаковали, упаковали, складывали, складывали, получилось что-то. Так вот, из соединения ткани, вот это оригами, оно складывается внутри. И опять говорю: я говорю о конфигурации. Интересно, что это такое? Откройте в интернете, набираете конфигурацию и будет все понятно. Теперь есть степень свободы. Данная конфигурация определяет степень свободы, как это все будет шевелиться. Вот посмотрите, у комара вот такая двигательная активность. У него такая упаковка внутри конфигурация. И такие степени свободы, это конформация называется. Если вы в двух этих понятиях разберетесь, все, мы дальше будем говорить на одном языке и говорить вообще обо всем.